Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать бант из кружевной ленты. Два варианта. С украшением дополнительным и без. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла кружевную, кружевную ленту. Она плотная, жесткая. Ее ширина 4 сантиметра и мне понадобилось два отрезка длиной 34 сантиметра. Для этого банта я сделала серединку из полубусин, полубусины молочного цвета и в диаметр 4 миллиметра. Мне понадобилось 14 штук. И еще стразы на цепочке. Их размер 2 мм. Я наклеила в два ряда полубусины, а по центру цепочку из страза. Используя... Клей момент кристалл. У вас может быть любой другой универсальный клей. Для дополнительного декора я взяла узкую ленту. Ее ширина 6 мм. Мне понадобилось 30 сантиметров такой ленты. Еще нам нужна будет иголка с ниткой. Зажигалка. И клеевой пистолет. Одну половину банта я уже сделала. Вот так она выглядит. И сейчас я покажу, как это сделать. У каждого кружева есть лицевая и изнаночная сторона. Изнаночной стороной беру к себе. Теперь подворачиваю один уголок. И вторую, второй уголок. Получается большой треугольник. Его я складываю вдвое. Вот так. Основание треугольника я прошиваю иголкой с ниткой. Теперь свободный конец я отворачиваю вверх. И поднимаю треугольничек тоже вверх. Теперь опускаю вниз. Получается большой треугольник. И я его складываю вдвое. Теперь у меня получилось уже два лепестка. У основания я опять прошиваю ниткой. И эти движения я повторяю еще раз дважды. Таким образом у меня получается 4 лепестка. У основания они прошиты. Здесь кончики все на одном уровне. Уголочки лепестков тоже. И здесь в одной плоскости все сгибы. Теперь крайний лепесток я подворачиваю уголочком к основанию всей конструкции и прошиваю захватываю этот уголок и нужно захватить его с двух сторон Вот с одной стороны и с другой Следующие два лепестка я просто прошиваю, пронизываю иголкой, дохожу до последнего лепестка. И теперь последний лепесток тоже подворачиваю уголочек его к основанию, прошиваю этот уголок и оставшиеся два сгиба вот так и получается вот такая конструкция похожая на мордочку зайчика сушками теперь нужно нить закрепить и обрезать если у вас будет цвет кружева другой то подбирайте пожалуйста нитку в соответствии с цветом теперь я ввожу иголочку по центру в петельку продеваю иглу и затягиваю так чтобы Нитка у меня не выскочила из кружева. Теперь я буду один лепесток подтягивать к центру. Вот так ввожу иголочку в самый кончик уголочка и подтягиваю к центру. Затягиваю нить, вывожу ее опять на себя. И теперь захвачу уголок оставшегося лепестка. В итоге уголочки каждого лепестка сходятся в одной точке. Здесь прошиваю и закрепляю ниточку. Если у вас не найдется подходящая нить по цвету, то на выручку придет моно нить. Теперь обрежу ниточку и приступим к дополнительному декору. Я нарезала три отрезка по 10 сантиметров каждый. Уголочки срезала. и обработала срезы огнем. Теперь я на эти уголки приклею полубусинки. И для этого я буду использовать клей момент кристалл. И в работе мне будет помогать обычная зубочистка. Из тюбика клея выходит большой жирной капли, поэтому это удобно сделать зубочисткой. На нее я беру маленькую каплю клея и в нее ставлю полубусинку. С обратной стороны. Делаю то же самое. Полоски мои готовы. И можно собирать бантик. Его я собираю при помощи горячего клея. Подставляю вторую половину и держу пока клей не высохнет с обратной стороны бантика подклею полоски они будут только чуть-чуть выглядывать и оживлять бантик Теперь я приклею серединку и поставлю зажим для волос. Этот бант можно также поставить на ободок или тиару, на повязку для волос. Этим бантом можно украсить летнюю шляпу или панамку. Зажим для волос у меня 4 сантиметра длиной. Я вот определяю уже на саму ленту и завершаю эту работу. Мне понравилось таким способом ставить зажимы, это просто и удобно. И вам рекомендую делать так же. Остается подклеить оставшийся хвостик ленты. И вот бантик готов. Можно сделать бантик без этого украшения. Он тоже выглядит элегантно и нарядно. размер этого бантика в длину 8 сантиметров. Я благодарю всех за просмотр моего видео буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал жмите на колокольчик и делитесь со своими друзьями в соцсетях. С вами была ирина До новых встреч!